Всем привет! Гарри подборщики возвращаются в лице сборщиков ПК. Скажу, что это за рубрика. Это рубрика, где я помогаю людям собрать нормальный ПК людям, которые делают это неправильно и на видео. В общем, вы поняли. Первый наш пациент Легендари. Всем привет, друзья! С вами Легендари. А, это видео новой рубрики на моем канале, а именно обзоры на сборку ПК итак, первый ролик э, по этой рубрике. Погнали! Процессором выступит Intel Pentium G4560OE. 2 ядра, 4 потока, Пентиум 5200 рублей. Думаю, я вас удивлю, если скажу, что в сети можно купить FullFX 4300 на 4 ядра, потока, 4 ГГц в TurboBoost и 8 МБ третьего кэша почти на тысячу рублей дешевле. Зачем тебе пенек, Непонятно. Материнская плата. Я выбрала срок H110M с поддержкой памяти DDR4. Довольно хорошая дешевая матка. Ее аналогом является h а 110 метров ПВД. На заметку. Если что. Оперативная память по 8 гигабайт одной планки. Опять же, знаю. Одноканал. Это не очень классно. Но в будущем можно докупить еще 8 гигабайт, еще одну планку. <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> ну, знаете ли, а вот еще одна ошибка сборщиков ПК брать память в одноканал. Вместо этого лучше взять две планки по 4 гигабайта открушал или гудром. Видеокарта взял я Полит 1050 на 2 гигабайта. Умные розетки, умные светильники, умные микроволновки, умные холодильники, умные браслеты. Все умные. Один ты, сука, тупой. Во-первых, какой к черту 1050 в 2К20 году. Во-вторых, где я ее тебе достану? Так что давайте я выберу ее вместо него. AMD RX 550 в тестах покажет себя также и на 4 гигабайта видеопамяти. Для низко-средних настроек этой карты достаточно. Не забывайте, что бюджет этой сборки 25 к, поэтому 1050 тя отпадает. Жесткий диск Тошиба P300 на 1 терабайт. Он тихий и в играх почти не греется. А так, диск взял правильно. И извините, ребят, но на SSD просто денег не хватило. Опять же, 25 тысяч. Сэкономив и взяв у FX4300, ты бы мог и SSD-атроскент на 32 гигабайта с MLC памятью Что? Мало. Шиндовс. Если что, и 20 гигабайт не жрет. Так что можете брать. Вот мы, ребята, подобрались к... Блоку. Питание. Это достаточно трудный выбор, так как некоторые блоки питания ненадежные, а некоторые просто шумят очень сильно. Поэтому я взял а, Чифтек на 450 а, вар. За блок питания ставлю зачет. Вообще, Чифтек хорошая фирма в плане блоков питания. А если его в продаже нет, то можете ФСППНР на 500 ватт брать. Благо... Цена ее примерно одинакова. Всю нашу э, внутренность компьютера надо поместить хорошо продуваемый корпус, да, чтобы там были вентиляторы, чтобы он стоил недорого. Я выбрал Zalman Z T3. За корпус тоже ставлю зачет. Если ее также нет в наличии, то есть вот такой вот корпус под названием Airacool обдуваемый, дешевый. С LGPT-подсветкой. Тра, Ребят, точно. Охлаждать процессор будет стандартный интеловский кулер. Е так как процессор не поддерживает разгон, то этого кулера хватит за глаза. Если же вы взяли FFX, то есть Deepcool и арчер на случай разгона. Вот, ребята, им подобрались мы к концу. В итоге вышло 25593 рубля. Моя сборка стоит 26003 рубля и она мощнее, новее апгрейд поддерживает. В общем, сборка вышла спорная, так как проц, видеокарта вышли не очень, но зато все остальное он выбрал правильно, так что оценю его лайком и это 7 из 10 лет. надеюсь, ты будешь допускать меньше ошибок, с чем я тебе уже помог. А с вами был Стик